Всем привет! Сегодня посмотрим на еще одну э, интересную и полезную команду в Ubuntu, которая называется rename. То есть rename. Rename команда служит для массового переименования файлов. Также есть возможность заменить определенные части в названии файла или же символом, используя Perl выражение. Ну а сейчас вы видите просто полезную команду в терминале Cal, которую Календарь. У календаря есть много полезных... Опции, Вы их можете посмотреть. Более того, календарь с помощью календаря можно вывести, к примеру, шестой месяц 2019 года. Либо же шестой месяц сотого года. Ну, что было в сотом году? 6 шестом месяце. 1 июня было в понедельник. Ну и много всего можно вывести. Это так, э для информации. Да? Итак, а теперь мы приступим к команде э Rename. Ну, давайте я для примера создам несколько файликов. К примеру, это будет ff.h, f1h, f2h, f3h. И сейчас у нас имеется три файла. Так вот, смотрите, к примеру, для того, чтобы массово переименовать расширение, ну, может быть такое, да, нам нужно написать следующее. Rename, дальше в кавычках пишем s... То есть используем регулярку и пишем точечку H Изменить на точечку HPP а, Вот, и это все применить для а, файлов Для всех файлов вот таких вот То есть для всех файлов, которые звездочка Непонятно, ну все равно какое имя И заканчивается на H Нажимаем Enter Смотрим LS и мы видим, что массовое изменение, расширения произошло а, Так... Дальше я все вернул обратно. Теперь смотрите, чтобы сделать то же самое, но посмотреть, каков будет результат, нужно перед всем этим добром поставить опцию N. Опция N покажет, что будет изменено, да, то есть, но изменения еще не произошли. То есть, это для того, чтобы убедиться, что вы регулярку какую-то свою написали правильно и ничего не сломаете. А вот, после того, как вы убедились, вы опцию N убираете и происходит массовое переименование. Массовые переименование полезно во многих случаях. Это могут быть и переименования фо фотографии, то есть фотоаппарата можно заменить, к примеру, какое-то слово на какое-то. К примеру, вы сегодня находитесь, э, находитесь, находитесь. Э, сегодня вы поехали и фотографируете что-то в Берлине. Но фотоаппарат не знает, что вы находитесь в Берлине. Он, к примеру, может создавать фотографии там, по дате и добавлять какое-то специфическое название там, DSIM или еще что-то. Uh, ну, сейчас я их создам и посмотрим Так, вот я создал, проимулировал, Как будто бы у нас есть куча фотографий за сегодня Вечером мы пришли и мы хотим Мы хотим просто изменить вот это слово d Sim, к примеру, на и, имя города Для этого можно воспользоваться следующим Следующая команда, опять-таки наши Rename, кавычки, пишем, пишем, пишем S И что мы хотим менять? Мы хотим менять D-SIM На слово пусть это Берлин будет Вот так вот И это все добро применить Для звездочка .gpg Вот так вот Теперь посмотрим ls И как мы видим наш D-SIM Изменился на Берлин. Также также можно еще Воспользоваться к примеру Утилиткой Или программкой find find найдет все файлы где вы скажете find type а дальше f name будет у нас так сейчас ну по find у меня еще ничего не было но я думаю появится чпк это все мы перенаправляем, вот, чем терминал Linux-Unix-хорош, тем, что мы можем выполнить что-то. Результат этот с помощью вот yetogo перенаправить другой команде. Дальше результат этой, к примеру, если она выводит что-то, перенаправить еще куда-то и так далее, и так далее. Так вот, теперь давайте изменим слово Берлин на опять-таки dsim, вот так вот. D -SIM. То есть э, команда find ищет все файлы в текущей директории, мы указали текущую, с расширением чпэк и перенаправляет все найденные файлы вот этой утилитки. Нажимаем Enter, нажимаем ls и мы видим, наш Берлин опять был переименован на dsim. Дальше, для того, чтобы, для того, чтобы изменить э, вс, э, большие буковки, все большие буковки на все маленькие, для этого нужно сделать вот так вот. Пишем тут уже не S, а Y. Дальше, э, дальше, дальше, дальше. Говорим все большие буковки. Ну, в данном случае это английский алфавит. Меняем на все маленькие буковки и нажимаем Enter ls и что мы видим все у нас стало маленькими буковками вот но ну, чтобы сделать обратно надо вот здесь а маленькая тире z маленькая вот здесь а большое z большое ну короче это регулярки то есть освоив а, какие-то регулярочки вы сможете а, создавать а, интересные шаблоны для массового переименования Дальше, чтобы что-то удалить, удалить какие-то имена и часть имени. Давайте удалим, к примеру, D-Sim-подчеркивание. К примеру, к примеру, заменим на что на ничто правильно то есть мы ищем что-то мы ищем d d-sim и меняем вот две наклонные черты между которыми ничего нет и, соответственно это означает что будут удалены вот эти все вот эти все вот эти все короче подчеркивание да desim подчеркивание и это применяется для всех файлов давайте нажмем enter и нажмем ls что мы видим все наши desim удалились ну и давайте под конец, под конец э, удалим расширение, расширение JPEG. Для этого надо сделать вот так вот. Я пишу JPG, что это расширение, ну и в принципе все. Вот, вот так вот нажимаем enter нажимаем ls и что мы видим вообще нету никакого расширения то есть э, мораль здесь такова: э, сделал э, небольшие себе шаблоны вы можете э, ну и сохранив их вы можете иметь э, в своем запасе очень очень полезные э, наборы для массового переименования если вы сталкиваетесь с в своей работе то есть где-то гуглануть как написать такую-то регулярку если вы не знаете то есть можно посидеть полдня а может быть день пускай а вот а, подготовить себе шаблончики и с помощью команды name можно делать чудеса а можно еще написать скрипт который будет принимать какие-то входные параметры а вот и в зависимости от параметров делать нужные вещи Поэтому, поэтому, на сегодня все. То есть команда Rename для массового переименования файлов очень-очень полезная. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.